Добрый день, уважаемые коллеги. Зовут меня Чеприков Олег Сергеевич. Я врач-стоматолог, города Сан Санкт-Петербург. Приехал в город Москву на курс Лосева Владимира Федоровича Имплантация для начинающих. Вот, курс очень познавательный, вот, Мне все понравилось. Рекомендую.